О, я появился, я появился, друзья, соратники, все, кто присоединился, давайте ждать тех, кто еще не присоединился, потому что это тоже занимает обычно какое-то время, я вот тут поглядываю на себя со стороны, чтобы посмотреть, что вы видите. О, добрый вечер, да, всем добрый вечер, у нас сейчас начнется трехдневный онлайн-марафон, по поводу алкоголя. Вот. Будем по-новому на него смотреть. Какие-то вещи, может быть, вы не знали, что-то знали, но услышите. И подумайте, хорошо, что я еще раз это услышал. В общем, сейчас подождем. Так, заходят, заходят люди. Это очень хорошо. Да, приветствую всех. Если меня слышно, если меня слышно поставьте десятку, пожалуйста, в плане качества звука. И ноль, если я вообще абсолютно говорю просто губами, без звука. Качество звука, пожалуйста. И я просто еще увижу, насколько у меня запаздывает. Секунд на 15 обычно у меня запаздывает. То есть это не я такой медленный. Ага, вот, пошли, пошли десятки. Значит, нормально все. Сразу такой технический момент. Если вдруг у кого-то что-то подтупливает в плане ну, трансляции, скорости, у нас вроде со скоростью все хорошо. Мы измеряли до начала, там все проверяли, тестировали. Сейчас тоже соратники пишут, что хорошо. Вот Перезагружайте программу, заново заходите. И тогда будет нормально. У меня то, что бывает иногда, когда я смотрю, как зритель. Вот. Так. 50 человек сейчас для начала. Ну, я так примерно и рассчитывал. Сейчас еще прибавляются, но ждать мы не будем. У нас марафон будет, в принципе, и записи какое-то время доступен но я считаю лучше смотреть э, такие тренинги в онлайне вживую потому что есть чат вы можете туда писать главное все корректно пишите вот если какие-то супер недовольства, там держите себя иначе модератор удаляет даже меня не спрашивает там, потому что я не успеваю иногда чат смотреть вот если какие-то вопросы вообще обычно у нас вопросы на третьем дне у нас трехдневный Трехдневный будет марафон. На третьем дне все вопросы, но тем не менее, что-то можно скидывать, потому что я буду посматривать. Если я что-то не увижу, что-то важное, модератор мне потом пришлет. В любом случае, я все это прочту. Так, можно узнать мне у вас, откуда вы? Я сейчас расскажу, кто я вообще, и почему я вас здесь собрал, позвал, пригласил на этот марафон. Но какой город хотя бы, чтобы понять географию, наверное, она широкая, я надеюсь. Вот. Но напишите, пожалуйста, откуда вы чтобы я представлял так вот уже публику, которая собралась меня смотреть, что очень на самом деле приятно. Спасибо, что все здесь. Так, так, так, здравствуйте, здравствуйте. Жду, ага, пошла, пошла волна здесь, городов. Это хорошо, это хорошо. Пока вы будете писать, а я буду краем глаза так смотреть, откуда у нас, что тут уже география такая прям широкая вот я расскажу что у нас вот такой трехдневный э, тренинг трехдневный сколько он будет длиться ну примерно до полутора часов час-полтора я посмотрю посмотрю это все живое это все как бы настоящее конечно у меня есть презентация есть шаблоны какие-то но в целом я общаюсь обычно без подготовки особой то есть вот как Будем реагировать друг на друга, какая будет от вас обратная связь, от этого будет зависеть, что я буду говорить и как долго. Но в полтора часа, я надеюсь, уложусь, потому что у всех дела я это понимаю. Вот, и вот так вот три дня по полтора часа. Меня зовут Виктор Пономарев, я учитель трезвости. Сейчас расскажу чуть подробнее, почему здесь такой марафон, почему он трехдневный, почему он антиалкогольный или он не антиалкогольный, а просто в алкоголе. Вот это все сейчас расскажу. Перед этим, пока люди еще, я смотрю, собираются чуть-чуть, я вам расскажу историю. Которая вот недавно, я даже вот только сегодня включил этот слайд в презентацию. Вот так его назвал. Так, сейчас я его еще не назвал, что я никак. Ну-ка. Ага, вот. Оборона трезвости, 30 лет. Вот буквально новая такая свежая история. После занятий, которые я провожу, ну все время люди делятся. Я и очно веду занятия. Люди делятся какими-то своими наблюдениями жизненными. И вот такое я встретил невероятное. Женщина рассказала. Ну, женщина уже взрослая, у нее уже... Ребенок, подросток, то есть взрослая женщина говорит, как-то раз, это было 30 лет назад, ее отец пришел домой и сказал: семье всей, ну, она еще маленькая тогда была, тоже подросток, по-моему, еще, сказал, Все, я прекращаю с алкоголем, завязываю полностью. Вот. И с этих пор она говорит, 30 лет, вот он просто, без всяких там кодеровок, лечений, просто принял решение. То есть, Почему он так сделал, она точно не знает, история умалчивает, он особо об этом не распространяется, он просто принял решение и 30 лет он вот так вот живет, спокойно, сознательно, но к чему это рассказываю? Во-первых, к тому, чтобы показать, что в принципе человек может иначе взглянуть на ситуацию и от этого поменяется его жизнь кардинально, его действия, но история на этом не заканчивается, она значит, что рассказывает мне. Она говорит, мы вот, представляете, уже 30 лет, мы его и, ему и подливаем, и упрашиваем, и уже как-то как мотивируем, и грозим ему, и говорим, что ты вообще, ну что ты не пьешь-то, ты нормальный вообще. 30 лет, понимаете, мужик 30 лет трезво живет на волевом своем сознательном решении, а вся семья 30 лет пытается его с этого пути с, с, столкнуть, вплоть до того, что даже тайно ему пытаются налить, а он распознает и говорит, что, ну, это я к чему рассказываю? К тому, что задача, вот знаете, этого нашего трехдневного мероприятия, с одной стороны, тем людям, которые испытывают какое-то неудобство, дискомфорт с алкоголем, их подтолкнуть и помочь им принять правильное решение и стать абсолютно свободными от этой вредной привычки, но раз она мешает хоть как-то, да, значит, уже вредно. А с другой стороны, вот это... Мероприятие оно направлено на тех людей, у которых у самих проблем-то нет. Но я хочу, чтобы они просто не мешали. Понимаете, просто не мешали тем людям, которые хотят жить трезво. Поэтому я считаю, наш марафон он такой универсальный. Он и для тех, у кого есть проблемы, и для тех, у кого нет проблем, чтобы все эти люди, а в семье обычно все по-разному. Мнений много можно в семье, чтобы вы хотя бы по теме алкоголя люди имели одно мнение такое, единомыслие, не мешали друг другу. Вот такие вот. Интересные истории случаются, мне рассказывают люди после мероприятия. Я думаю, вы мне что-нибудь расскажете. Интересно, когда оно закончится, что-то вспомните. Вот. Так. Да, запись будет доступна. Тут спрашивают. Географию смотрю большая. Звук. У кого нет звука, включите, потому что все остальные вроде меня слышат. Меня зовут Виктор Пономарев. Еще раз представлюсь, учитель трезвости. Трезвость я имею в виду как свободу полную от любых химических зависимостей. То есть, хоть от алкоголя, хоть от табака, хоть от каких-то нелегальных веществ. Вот, если человек свободен от этого, относится к этому безразлично, они его никак вообще не беспокоят, ему не мешают, вот эта трезвость. Но сегодня и еще два дня, сегодня, завтра, послезавтра мы будем говорить именно о свободе и правильном отношении, о новом взгляде под разными углами на алкоголь. На такое вещество, как алкоголь. Ну, кто я? Я... У меня два образования, если говорить об этом, всем нужно узнавать обычно, какие там регалии, чем вы занимались, кто вас учил, где, чего. По первому образованию я физиолог, то есть у меня биологическое образование, кафедра физиологии человека, то есть вот, как человек устроен, я знаю. По второму образованию я педагог, вот, и у меня профиль как раз это зависимости, потому что проблема, проблема педагогическая на самом деле, я думаю, вы в этом убедитесь, что тут от воспитания очень много вот поэтому мне повезло получить именно такое образование второе. Но самое главное не это, я считаю. Когда говорят о компетенции, то я считаю, что для меня вот самое главное моя школа – это трезвое движение. То есть это общественное движение, в котором я с 2010 года занимаюсь непосредственно работой с детьми по поводу защиты их от вредных привычек, с взрослыми, это их родители, это специалисты, психологи, педагоги, которым... Мы объясняем, наша организация объясняет, как правильно работать с детьми и с взрослыми. Ну и, конечно же, это такая важная категория. Это работа с зависимыми. С 2012 -го года я провожу курс освобождения от зависимости. С 17 -го года это происходит онлайн. Вот. Это все, что я хочу о себе рассказать, потому что моя задача сейчас другая, не тут свои какие-то грани вам показывать, а буду говорить по делу. Но все же немного надо тут так. Тут сразу вопросы пошли, Был не, не был зависим там, или был, буду по ходу рассказывать это, Вот все расскажу. Сейчас самое главное, наверное, знаете что, главное то, какой я сейчас. Сейчас у меня отношение к любому ядовитому веществу просто как к ядовитому веществу. То есть я могу на него смотреть, и оно на меня, будет, меня не будет совершенно беспокоить, оно может стоять рядом, мне могут его там, предлагать, могут мне, не знаю, пытаться продать акции по скидке, угостить, доплатить. вот. Я отношусь к любому ядовитому веществу просто как к веществу, ничего более. Вот Об этом буду и рассказывать. Вот это мероприятие, оно проходит в рамках Школы Трезвости. Это такая некоммерческая организация. Я считаю, что она особенная, потому что у нее особенная цель. Цель – это целое поколение свободных от зависимости людей. То есть, да, это масштабная, грандиозная цель, но я уверен, мы ее достигнем и до этого есть все предпосылки. В чем еще особенность этой школы, которая вот от которой сейчас я провожу занятия, собственно преподавателем и автором, который я являюсь, особенность в том, что мы все средства, которые у нас есть мероприятия, как вы знаете, есть платные, есть бесплатные, условно платные, там разные вообще есть у нас мероприятия, и многие, которые здесь сейчас находятся на этом марафоне, они подключились вообще без взноса кто-то получил там, подключился со взносом там разные были варианты в любом случае все вот эти средства которые у нас есть еще и спонсорская помощь потому что много неравнодушных людей хотят участвовать вот в этой цели в ее реализации целое поколение отрезок людей то есть людей которые вообще не зависят их нету проблем никаких не ни с алкоголем с табаком не с нелегальными веществами вот то есть вот эти все средства, которые собираются, они идут на развитие этих людей, на их распространение, на развитие вот этой вот платформы школы трезвости, онлайн-школы трезвости, сознательной трезвости. Да? Вот. Ну что мы проходим тут, в рамках этой школы вы проходите, да, я провожу. Есть разные направления, вот сейчас у нас марафон по избавлению от алкоголя трехдневный, кроме того, параллельно идет алкоголь, марафон по избавлению от табака, помощь бросающим курить, тоже ну, рекомендую, если у кого есть какие-то проблемы с этим, записывайтесь, проходите три дня, вот весь концентрат информации, который можно выдать за три дня. Понятно, не все, что я знаю, но вот что можно уложить три дня, я там упаковал. Вот-вот будет э, марафон именно для родителей о том, как защитить детей от вредных привычек. И есть такая расширенная версия, и они, может быть, потом рассказывать для желающих в самый последний день. Это курсы формирования трезвых убеждений, они там в районе двух недель идут, это индивидуальный подход, там такой серьезный. Это что касается вот нашей, нашей школы, нашей платформы. Теперь к делу. О чем мы будем говорить на этом вебинаре? Так, сейчас я тут иногда посматриваю. Кто-то из Ростова, земляки. Очень приятно, что есть и земляки тоже. Вот. Так, двигаемся по материалу. В любом случае, нужны вот такие вот вводные вещи какие-то дать. Кто мы, что мы, откуда. Но хочется, конечно, больше времени потратить на, само, на сам вот этот материал, на его подачу. Так вот у меня открылся новый слайд тут все просто на самом деле знаете такой парадокс если вы спросите кого-то человека там вашего друга вашего соседа э, насчет алкоголя вообще как вещества то есть какими знаниями он обладает что он может рассказать вы вдруг услышите что он может рассказывать об этом веществе намного больше чем о других веществах. то есть о нем много говорят, о нем очень много знает, знают людей. То есть вещество, которое, так скажем, ну, влияет на нашу жизнь. И вроде бы, знаете, так много знаний с одной стороны, а с другой стороны вот, чего-то не хватает. Если бы все все досконально знали, то и проблем бы не было с этим веществом ни у кого. Но раз мы постоянно принимаем заявки на какие-то вот, подобные мероприятия, на очные лекции, Дальше там на YouTube-канале эту тему тоже раскрывают, тоже смотрят, задают вопросы. Значит, все-таки знаний недостаточно. Я вижу это вот так. То есть, чтобы у нас сложилась полная картина, а без полной картины знания об алкоголе мы проблемы свои никак не решим. Чтобы сложилось, вот, нужно вот взять эти пазлы, которые, в принципе, у вас имеются. Я считаю, что почти все знания, они у вас уже есть, их просто надо поставить под как бы новым углом большинство пазлов есть но они в перемешку но кроме того у вас есть э, несколько пазлов совершенно из другого набора они мешают вам просто э, сложить эту полную картину и плюс у вас отсутствуют какие-то очень важные основные ну, их буквально несколько пазлов то, то есть моя задача наша с вами вместе под моим так сказать ну здесь контролем так скажем да просто взять из того что у вас имеется Знаний, добавить чего-то, чего не хватает, убрать лишнее, и получится полная картина, это поможет вам ну ни много ни мало, я считаю, поменять. Поменять свое отношение к алкоголю, а значит, ну, даже поменять жизнь. Да, вот так поменять жизнь. Многие говорят так: знаете, ну это, наверное, какой-то заговор. Заговор, вот информацию об алкоголе скрывают. Вы, наверное, такое слышали, да, вот утаивают от нас. То есть, если какой-то дядя Петя идет в магазин, покупает алкоголь, то, наверное, потому что ему никто не рассказал, какой он вредный. Вот. и просто скрыв... от нас все скрывают. Я считаю, что это на самом деле, ну, как минимум, огромное преувеличение, потому что информации сейчас море, ее много, и в этом проблема. То есть недостатка информации нет, есть ее переизбыток. То есть, скорее всего, очень много лишней информации вот в этом бурном потоке, Самая важная информация по нашей теме в том числе, она просто тонет, ведь человек не может. То есть есть книги, есть курсы, есть там наши какие-то курсы, есть других людей, других организаций, есть лекции, все это есть. Но еще больше совершенно посторонних вот этих вот вещей, которые ну, просто оттеняют где-то, отвлекают внимание, поэтому ну, не, получается, не получается выяснить вот эту вот основную информацию. Вот, я уже говорил, это мое мнение, я не знаю, мне кажется, так сейчас хочется о зависимых отношениях с алкоголем узнать. Знаете, постепенно буду раскрывать вот эти все темы, вот все, что не успею раскрыть, там на других вебинарах, на марафонах я буду раскрывать. Поэтому хорошо, что вы задаете вопросы, и мне очень важно, что именно вы ждете от этого мероприятия. Поэтому, когда вы, мы все завершим, и если вы чего-то не поймете, не узнаете, то естественно. Ну, будем, значит, делать еще мероприятия. Ну, надеюсь, по максимуму я скажу. Здесь у нас задача сейчас не как выстроить отношения, а просто, если вы будете знать все об этом веществе досконально, все основные вещи, вот, вот, чтобы все было понятно, вам будет проще говорить с зависимым человеком, вам будет проще его понимать, и я думаю, вы сможете на него как-то хорошо повлиять, если вы будете сами, ну вот так скажу, в теме. Вот, почему я говорю, что алкоголь занимает важное место, вы знаете, недавно совсем в инстаграме, ну я зарегистрировался в инстаграме уже год, как там, делаю всякие э, репосты, делаю свои какие-то записи постоянно, ну и мне выплывает, вот недавно выплыл, ну, реклама, наверное, да, это была реклама тренинга «Стояние на гвоздях», вдумайтесь, вот «Стояние на гвоздях», мне прорекламировать и типа, поучаствовать. В трех, тоже трехдневный, по-моему, марафон «Стояние на гвоздях», я подумал, Блин, ну, значит, это кому-то важно, да, стоять на гвоздях. Может быть, это даже интересно. И я не против, что кто-то учится этому, и, естественно, не против, что кто-то этому учит, и даже получает за это деньги. Но я вот так вот, знаете, взвешиваю э, то, что предлагается сейчас лю людям в качестве обучения, и понимаю, что есть вещи очень важные для жизни, а есть менее важные. Вот я считаю, что наш марафон, э, который будет для вас вот такой новой призмы через которую вы посмотрите на это вещество, он очень важный, этот марафон, тема очень важная. Почему ну я считаю, что это так? Почему считаю, что важное место занимает? Ну, в разных можно измерить э, единицах. Ну, допустим, 3 триллиона рублей в год наши соотечественники, россияне, тратят на алкоголь, на его покупку. То есть они сначала эти 3 триллиона заработали, потом 3 триллиона потратили. Это говорит о больших таких денежных потоках, оборотах, значит, ну... Это вещество занимает важную часть нашей жизни. Дальше, если вы посмотрите по сторонам, вы заметите, что точки реализации этого вещества тоже повсюду. Это говорит о том, что, ну да, значит, важное место занимает жизнь. Вы попробуйте пройти по улице какого-нибудь оживленного города, да или даже не города, и чтобы вы долгое время не видели. Мест, где продают алкоголь, я очень сомневаюсь, потому что ну, вот я сам живу в городе и постоянно выходя, у меня все время точки продажи алкоголя. Но ну, лично мне это безразличное, я прохожу мимо спокойно. Но я понимаю, что на кого-то это влияет, по-разному влияет. Но факт в том, что это повсюду. Вот. То есть очень очень важное место занимает в жизни. Ну еще какая какие наблюдения каждый может вспомнить свой последний там, юбилей, я не знаю, там, день рождения, свадьба, на которую вы пригласили, и может быть, ваша даже свадьба. И, скорее всего, там тоже был алкоголь. То есть его купили, его поставили, его принесли. Да, гости просто пришли и там купили сразу. Вот. То есть это о чем говорит? Что самые важные моменты в нашей жизни, самые важные э, люди в нашей жизни, они как-то вот связаны с алкоголем, получается. Вот. Ну, там 20 минут ни о чем. Кому не нравится, у меня такой принцип еще есть. Я всегда сталкиваюсь с тем, что есть люди, которым что-то не нравится, и они хотят рассказать мне, как вести вебинары. Ну, может быть, я, конечно, прислушиваюсь. Прислушиваюсь, но если кому-то не нравится, я вообще никого не держу. Вот, Очень все просто. Есть техника проведения таких мероприятий. И я вам скажу честно, то, то что я говорю, может покажется кому-то лишним. На самом деле, я считаю, вот каждое слово здесь важно. Просто не каждый поймет, для чего я говорю, а потом это встроится, и человек скажет, ну да, теперь мне все понятно. Вот. Ну ладно. Что мы здесь должны получить? Есть две противоположные, так скажем, точки зрения, и я считаю, вот когда вы будете в поисках информации в этом веществе, а раз вы попали на этот э, вебинар, значит, вас эта тема заинтересовала. Так вот, когда вы будете в поисках надо обязательно фильтровать информацию, понимать, что она идет из разных, из разных источников. Есть источник э, информации какой? Э, Заинтересованный. Да? То есть есть люди, которые ну, напрямую, можно сказать, заинтересованы, продают этот алкоголь. Ну, я думаю, любой, когда покупает что-то или заказывает в ресторане, понимает, что продавец или официант, неважно, какой товар вообще, хоть одежду, хоть обувь, хоть там запчасти для машины, хоть еду. Так вот, продавец, официант, мы все понимаем, что это заинтересованное лицо, и та информация, которая будет идти с его стороны, скорее всего, да, она будет как-то искажена в силу его ну, интереса денежного. Да? Поэтому э, есть вот такая вот э, информация об алкоголе, идущая с той стороны, со стороны тех, кто его продает. Понятно, что оно будет там где-то завуалировано, приукрашено, сглажено. То есть есть люди, которые уже на это поддались и могут рассказывать часами, какой алкоголь прекрасный, называют это фанаты алкоголя. Да? То есть вот эту информацию надо тщательно отфильтровывать. Но с другой стороны, именно в прямом смысле с другой стороны, на другой стороне, на другом берегу, есть люди, которые тоже так фанатично бывают настроены по поводу алкоголя, и все, все зло, все беды, они валят на вот это вот вещество, Вплоть до того, что может быть, слышали такие акции, даже видели в интернете, что алкоголь даже сливает в унитаз публично. Да? Я считаю, это тоже крайность, и оттуда тоже много будет очень субъективного. Вот. И, как сказать, но ну, я считаю странным, странным э, вещество куда-то там выливать, уничтожать, проклинать, судить, да, устраивать суды над веществами. Вещества у него нет. Цели у него нету, жизни в нем, да, он не может ни за, за кем за, гоняться и запрыгивать в блок, да? вот, поэтому я считаю, что истина посередине, и она в объективном научном подходе, то есть вот научный подход, это когда люди, специалисты изучают этот вопрос тщательно, и у них нету ни фанатизма по поводу алкоголя, ни фанатизма против него, вот тогда мы получаем объективную оценку, и именно вот такую оценку я все к этому веду, и именно такую оценку я хочу такую позицию, такой взгляд показать вам на примере многих исследований, которые ну, проходят даже сейчас постоянно, этот вопрос изучается. То есть, вроде как, да, все изучено, а на самом деле нет. На самом деле есть еще кое-что, что очень важно знать. То есть, наша задача объективно изучить это вещество. Тогда, я, я считаю, мое мнение такое, надеюсь, согласитесь, проблема э, будет решаться. Вот, как мы будем решать, как мы будем смотреть на это вещество? Есть такая вещь, может быть, кто-то слышал об этом, может, кто-то нет. Слепые тесты, вообще слепые тесты. И нам интересно, на самом деле, слепые тесты с алкоголем. Так, я сейчас гляну чат, что тут происходит. Вот. Ну, ладно, там чуть-чуть поспорили, поздорили, ничего страшного. Чаты, они такие. Да? Я заметил, что когда в жизни люди общаются, они намного корректнее, добрее. когда человек за маской своего ника какого-нибудь, в каких-то чатах, форумах, комментариях, ну бывает чуть-чуть там бурление начинается, не вижу в этом проблемы никакой вообще, потому что, ну раз мы все здесь собрались, значит есть что-то общее, что нас объединяет, наверное, вот все-таки хочется узнать, что же такое новое это дядька с бородой расскажет. Сейчас расскажу вот что. Чтобы объективно изучить алкоголь и не поддаться на чью-то субъективность, чье-то личное мнение, типа там я фанат этого вещества, у меня там улучшила жизнь, или наоборот, да, это все погубило всю мою семью, там, понимаете, вот, чтобы этого не было, тут нужна четкая научный, научный подход, научная позиция, это как раз слепые тесты с алкоголем, вот, что за слепые тесты с алкоголем, кто такие, ну, если интересно, там, может быть, фамилия, есть такой, есть такой метод Марлота может, там загуглите, может, нет, неважно. Потом еще я вам посоветую литературу, и бонусы будут у нас тут такие, которые можно будет, я же в три дня все не вмещу. Но вот есть такой э, метод Марлета по изучению алкоголя именно в слепых тестов. Слепой тест – это когда человек не понимает, что ему дают. Слепой тест по алкоголю – это когда человек не знает, принял он алкоголь или не принял. Как это вообще возможно? Вот спросите меня, а как возможно принять алкоголь? и не понять этого, или наоборот, что ему дали воду, а он подумал, что алкоголь странно, да? Но вот этот марлот, этот метод марлота позволяет э, именно проделать такие вещи, то есть отделить все ожидания субъективные человека, ожидания от алкоголя, и получить только объективную оценку происходящего, то есть как вещество влияет на человека. И вот если сейчас я буду вот раскрывать, потихонечку разматывать вот эту вот информацию, сейчас мы разберемся со свойствами, которые, возможно, вас вообще удивят, или с отсутствием свойств алкоголя, которые тоже вас удивят, думали, что они есть, а их нет. Вот, тогда мы получим объективную картину. Ну, пару слов скажу, мне было очень интересно, когда я познакомился с вот этим методом. Методы, которые на влияние об алкоголе, они не понимают на самом деле, что алкоголя нет или есть, они, они путаются. То есть они чисто следят за своими ощущениями, находясь в реальной ситуации. Какой ситуации? Они находятся как будто в баре. То есть есть бар, есть бармен, но это все подсадные. Вот, есть алкогольные изделия, которые тоже часть, часть из них, из этих бутылок, где лейбл, эти бренды, все прописано. Там на самом деле может быть просто какой-нибудь швепс. То есть безалкогольные, такие резкие на вкус э, вещества, тоники, которые там наши вкусовые рецепторы могут перепутать с алкоголем. И дальше. Там в этих тестах спиртометры электронные, то есть человек ему дали стакан, сказали, допустим, это водка с тоником он это проглотил, дальше он думал в этот спиртометр, а он тоже поддельный такой, подтасованный, понимаете, он показывает, что да, там спирт есть, и ему говорят и из бутылки налили, то есть кому-то льют алкоголь, там четыре группы, кому-то льют алкоголь, и он об этом знает, им говорят, вот тебе алкоголь, и он говорит, ну, понял, все, ему действительно налили алкоголь, а другой группе налили алкоголь а сказали, нет, это просто тоник. В третьей группе наливают тоник, говорят, что это алкоголь, четвертой наливают, ну вы поняли, да, то есть все варианты. Половина людей знает, что там алкоголь, половина не знает, половина получила алкоголь, половина не получила. И вот тогда только мы можем говорить о реальных свойствах, сравнивая. И что какие там производились, ну, может быть, чуть-чуть запутано, но сейчас, когда я буду рассказывать об опытах и свойствах алкоголя, Надеюсь, меня будет все-таки понятно. Какие свойства? Я сейчас буду просто вам задавать вопросы, мне, мне на самом деле интересно. Вот все знают вот такую вот вещь, я написал такое утверждение, алкоголь э, повышает половое возбуждение. Ну, у нас тут все инкогнито, и я думаю, детей нету. Напишите, вот как вы считаете, на вас влияет, честно, вот поставьте плюсик, у кого алкоголь повышает половое возбуждение. Просто вот мне интересно, уже чисто как вот... Э, Учителю, да, как, как исследовали, потому что мои любые мероприятия я тоже мониторю, мне любопытно, мне интересно. Вот. Так, так, так, так, правильно, Кара, Ален Кар, молодец, мне очень нравятся его книги, кстати. Но не только он, на самом деле на Западе и, и в России исследовали этот вопрос и примерно пришли к одному мнению об этом тоже. Если будут вопросы, то у нас будет третий день, где я буду прям уделю время ответом на вопросы. Сейчас вы получите какую-то общую информацию, вы поймете, что, что то вы у вас какой-то вопрос разрешился, а где-то вы э, не ответили. Я не отвечу заранее на ваш вопрос. Вы его зададите, я отвечу. Так, вопрос я задал. Все стесняются, что ли? Или у меня что-то подзависло? Сейчас обновлю. Ага. Вот, вот повышает, повышает, у а кого-то не повышает, у большинства на самом деле повышает. Вот, смотрите. Все, что я сейчас буду говорить, оно, возможно, будет не соответствовать вашим представлениям о том, что происходит. То есть не соответствовать вашему жизненному опыту. Я буду говорить об алкоголе чисто с научных позиций. Я этого не выдумывал, хотя у меня есть тоже собственные наблюдения, наблюдения моих учеников. Но в основном я буду говорить: ну, то есть я буду говорить объективные вещи, которые доказаны. доказаны. Но с вашим жизненным опытом это может не состыковываться. Но когда-то вы знаете и. Люди думают, что Земля плоская, и когда им сказали, что она круглая, с их опытом это ну, никак не стал, ну, никак не соответствовало их опыту. Потому что мы идем и видим, ну, опыт наш показывает, что она плоская, а она, на самом деле круглая. Вот так и с алкоголем. Многие вещи вы говорите, там алкоголь повышает половое возбуждение. Ну, расскажу чисто вот так вот. Знаете, наука она иногда вот так, знаете, так все механически там происходит. Такие вот тесты, исследования. Что происходит? Людям давали вот по вот этому методу Арлата, да, четыре группы. Кто-то принял алкоголь, кто-то не принял, кто-то верит, что ему дали, а на самом деле его там нет, кто-то верит, что ему ничего не дали, а алкоголь ему все-таки подлили. И вот эти все четыре группы смотрели. Это в Америке такие были исследования, в основном там проводят. Ну, там ученые с такой фан фантазией, интересно, видно. Вот у нас на кафедре в университете такого не делали. Сажают этих подобных людей на четыре группы, разбивают, кому-то дали алкоголь, кому-то нет, и смотрят они фильмы эротического характера. И вот в этих фильмах эротического характера люди там смотрят в экраны, а ученые в этот момент изучают. Что они изучают? На самом деле там есть приспособления, которые просто механически измеряют объем, так скажем, крови, которая приливает к определенным ну, половым органам. Да? И вот это и есть объективный характер. Да? То есть человек получает половое возбуждение или не получает. И выясняется, что больше всего полового возбуждения получает не тот, у кого алкоголь попал в кровь, а тот, кто верит, что он там, даже если алкоголя нет. Понимаете? То есть вот такой опыт просто показал, а меньше всего, меньше всего половое возбуждение у людей, у тех, у кого алкоголь в крови есть, но он думает, что он его не принял. Понимаете? То есть здесь работает внушение очень сильно и не сам по себе алкоголь влияет, то есть это не его свойство влиять на так скажем, влиять на возбуждение. Но многие люди в это верят. Причем там разная дозировка была, и даже самая малая, вот такая доза, которая вроде как должна что-то там разбередить у человека, не влияет, объективно не влияет. Какие еще были? Ну, мне вот я читал, интересно было вот эти вот статьи почитать, как они там, ученые в Америке, делают, брали людей и давали им картинки такого, ну, тоже, эротического содержания, причем не просто, а с такими нестандартными, какими-то а э, темами эротического характера, которые могут нарушать какие-то табу принятые в обществе. И они замеряли, знаете что, а сколько человек секунд держит эту картинку в руках, прилипнув к ней, вот, и не может оторваться. И на самом деле это тоже как бы показатель был вот этого нашего вопроса, повышает, не повышает возбуждение. Так вот, тут опять же... Наличие алкоголя в крови или отсутствие не влияло. Не влияло на вот, эту, на вот это время, которое человек держит и интересуется этими картинками. Но а что влияло? А влияло то, знает, что у него есть алкоголь или нет. То есть верит он в это или нет. То есть получается, что а, объективно алкоголь не повышает. А большинство людей, а большинство людей верят, что это, как вы знаете, такое средство. То есть они. И платят за это часто деньги, да, чтобы вот получить что-то, чего на самом деле ну, вот ученые выяснили, что нет. Это эффект такой внушения. Но есть еще очень важное, знаете, наверное, вот это одно из, ну так скажем, самых-самых, как сказать, распространенных, самая распространенная идея об алкоголе, что он успокаивает, снимает стресс, то есть ослабляет, как сказать, напряжение, волнение, то есть Официальная научная теория есть такая, да, что алкоголь, у него есть явная степень снижения чувства беспокойства. Скажите мне э, в чат, пожалуйста, поставьте плюсик, кого алкоголь реально вот успокаивает. Потому что я знаю, что очень много таких людей. Напишите, пожалуйста, кого алкоголь успокаивает. Так, алкоголь влияет на дофамин, сертонин, но то Ладно, про гормоны не буду сейчас говорить, потому что это отдельная тема. Потом упомяну это. Но, знаете, сейчас очень многие люди любят вот так вот бравировать даже этими терминами из биохимии, насмотревшись. Ну, обычно каких-то там лекций в интернете 15-минутных, но здесь тема чуть-чуть глубже. Если бы он влиял алкоголь на дофамин, серотонин и так далее, то это бы выявлялось даже когда человек получил алкоголь, не зная об этом, понимаете? То есть, вот, если человек, допустим, будет э, умирать от истощения, и ему вколят глюкозу, даже когда он этого не знает, он не умрет от истощения, потому что глюкоза объективно насытит его, так скажем. Да? вот С алкоголем почему-то не срабатывает в теме вот, полового возбуждения, точно не срабатывает. Вот есть тема, такая идея, что алкоголь успокаивает. Вот вопрос, кого он успокаивает, кого нет. Вот кого-то нет, кого-то успокаивает наоборот, кто-то плюсик, да, снимает тревогу, плюсики-плюсики кто-то ставит. Но большинство обычно ставит плюсики. Вот. Что делали ученые, опять же, вот в этих слепых тестах различных, изучая на людях алкоголь? Бедные люди, вот, пришлось им быть подобными, но это было добровольно. А очень просто. Там главное соблюдать, как я уже сказал, объективную такую обстановку. То есть, когда человек не то, что он там сидит с опросником и пишет, вот меня расслабило или напрягло, что-то нет. Он в атмосфере бара находится. Он не знает, что за ним наблюдают ученые. А получается, что люди, когда сидят и вливают в себя немного алкоголя, там у них застолье какое-то, ну, веселье, в, этом, в том же баре, да, таком искусственном, за ними наблюдают ученые и отмечают характерные признаки. Снижается ли возбуждение, вот это вот не возбуждение, а так сказать, возбуждение нервной системы, то есть они успокаиваются, становится ли им легче в плане напряженности, ну, допустим, они после рабочего дня, да, взволнованность вот это уходит или наоборот. И ученые, которые наблюдают, они приходят к выводу, что, вы знаете, вот эти вот люди, которые сидят с алкоголем в руке и потихонечку там попивают, что они наоборот. Все больше напряжены, взволнованы, то есть тревога не ослабляется. Но когда это все проходит, у людей спрашивают: говорят, как вам вообще было от алкоголя, они уверенно заявляют: Не-не, мне полегчало, там все как бы стало лучше, снял напряжение. Когда приходилось этим людям показывать фильм про них, ну то есть видеозапись, они смотрели на эту видеозапись только после этого, сами замечая, что что-то да, они становились наоборот тревожнее, напряженнее, взволнованнее, только тогда они соглашались. Но мало с кем из нас проводили такие опыты, да, чтобы нас на видео записать, потом показать и еще, чтобы там ученые разъяснили. Вот. Получается, что само по себе... Попадание алкоголя в кровь, оно не снимает напряжение, но человек в это свято верит. Поэтому, когда сравнивали, есть еще такие интересные исследования, но в основном тоже за рубежом, на Западе это делали, когда сравнивали влияние алкоголя на вот это вот успокоение, ослабление, снятие напряжения вместе с другими препаратами, которые именно... Ну, фармакология их позволяет снизить напряжение, которое там доказано, что они снимают эту тревожность, то есть это препараты, которые прописывают. Получалось, что алкоголем всем явно проигрывает. То есть получается, что если бы какая-то фармкомпания, фармакологическая э, фирма, она э, занималась бы выпуском алкоголя, как снимающего тревогу и напряжение средства, они бы сначала этот вопрос изучили на людях, да, сравнили с эффектом плацебо, знаете, такой, да, с пустышкой, и сказали бы, что-то неэффективно это средство, прекращаем исследование, прекращаем его выпуск, потому что оно проигрывает всем известным э, веществам, которые вот, у которых объективно доказана вот эта способность снижать нервное напряжение. Но, что самое интересное, люди пишут, и вы написали, большинство из вас, что да. Э, да, напряжение вот это вот снимается. Так, здесь ли люди с алкогольной зависимостью или я одна такая? Ну, кто знает, я пока не спрашивал. Вот, я пока не спрашивал. На самом деле, ну все, которые здесь в чате находятся, скорее всего, им эта тема важна. Значит, есть какая-то проблема Лично либо у них, либо у кого-то из близких, скорее всего. Вот, то есть, есть еще такая вещь. Вот, мне интересно у вас тоже спросить, пожалуйста, ответьте. Алкоголь, он у вас лично у вас повышает агрессию или нет то есть как он влияет на вашу агрессивность по отношению ну, к другим людям да каким-то ситуациям в которых вы стандартно себя ведете а если вы приняли алкоголь то вы начинаете быть агрессивнее вот интересно просто ваше наблюдение и всем я думаю интересно будет читать, как у остальных то есть плюсы поставьте если алкоголь у вас Повышает агрессию, делает вас зле просто напросто. Вы а, звереете от него. А без него вроде такой душка, такие все такие добрые, мягкие, пушистые. От алкоголя все, начинаете агрессия из вас. Так, все, кто принимает алкоголь чаще, раз, чем раз в месяц, зависимые. Я скажу так, бывают зависимые, которые принимают алкоголь раз в год. Понимаете? Бывают зависимые, которые еще делают это реже, но терпят и мучаются. Вот. Есть люди, которые принимают его чаще. Но не считают себя зависимыми. Это на самом деле очень такой скользкий момент. Так, э, ну мы об этом тоже будем говорить. Так, и жду. Может, у меня опять чуть-чуть подвисло, я обновляю. Ага, а, вижу: да, да, да. Так, угу. на кого-то у кого-то повышает, на кого-то не повышает. Вот смотрите, что интересно: видите, если бы вот, взять человеку, подсыпать слабительного. Вне зависимости от того, там, знает он, что ему подсыпали слабительно, не знает, то есть открыто его он принял, это слабительно или нет, то скорее всего плюсики бы поставили все. Если бы я сказал, кому после слабительного, извините, да, там, кто бегает в туалет. Большая подавляющая часть, конечно, есть, может быть, какие-то особо устойчивые, но подавляющая часть людей. В этом чате бы написала, да, вот плюсики, плюсики, плюсики. А Смотрите, как интересно. Кому-то повышает агрессию алкоголь, кому-то не повышает. Это уже заставляет задуматься, да, что что-то здесь не так. В психологии есть очень интересный тест, который исследует уровень агрессии. Это тест с электрическим током. Зловещее такое вообще исследование на самом деле. Подопытных людей, которые, ну, так, подопытные говорю, на самом деле, участники. да, Эти участники изучения этого опыта. Вот, у них есть кнопочка, которой они жмут. И человека бьет электрическим током. Он сидит за ними там за стеклом, они его видят, и они могут его бить током. Но зачем нормальному человеку бить какого-то другого током? А очень просто этот человек начинает их оскорблять. А врач, который, ну, исследователь, он обычно там, в белом халате, он говорит: "Вы можете его бить током, все нормально, это условия опыта, все хорошо". И вот этот человек, которого исследуют, он начинает накручивать, там можно это напряжение электрического тока повышать. И чем грязнее и агрессивнее, так скажем, он его поругает, этот человек за стеклом, тем сильнее тот может его током шандарах. Вот И получается что? То есть так выявляют уровень агрессии у разных людей. Кто-то остановится на одном уровне, а кто-то остановится на другом. Человек, которого бьют электрическим током, он на самом деле не испытывает никаких болевых ощущений, но он тщательно это имитирует. Человек думает, что действительно его вот это вот это нажатие кнопки на самом деле человеку приносит какой-то ущерб, страдания. И, тем не менее, он повышает, повышает, повышает, если человек его оскорбляет. Так вот, в чем наш интерес здесь, как-то связан с алкоголем. А точно так же, по вот этому методу Марлотта, разных людей, тем, кому налили алкоголь, тем, кому не налили алкоголь, а просто это был какой-то Швепс, например, да, сравнивали, насколько уровень агрессии выше или ниже. И получалось так, что тут и дозу делали им алкоголя довольно большую. То есть, чтобы уж, знаете, вот реально, говоря, да, вот столько принял себя, что стал озверел просто. Вот. И получалось, знаете, что? Что уровень агрессии никак не влиял. Вернее, на уровень агрессии никак не влияло количество алкоголя и вообще наличие его или отсутствие. А знаете, что влияло? Ну, опять же, уже, как вы понимаете, может быть, кто-то догадывается, вера в это. То есть, если человек думал, что ему дали алкоголь, а на самом деле он попил просто швепса, который ему налили из бутылки смеси алкоголя с этим швепсом, да, он думал, что так, он думал спиртометр, ему показывают, да, все, ты принял алкоголь. И тогда только он становился агрессивнее То есть, опять же, здесь работает элемент внушения. Представьте себе, все думают, большая часть людей думает, что люди заверяют из-за алкоголя, на самом деле, просто от веры в это. То есть, если человек убежден, что он под алкоголем, он будет вести себя намного агрессивнее. Вот. Но это тоже, на самом деле, для большинства людей, которым я рассказываю, получается, что такой, э, такой как бы шок, что ли. Так, так, кто бот пишет? Да нет, тут ботов нету. Почему бот? Кто-то тут проверяет уже. Кто-то тут проверяет, боты пишет или не боты. Но на самом деле я не вижу смысла создавать каких-то ботов, которые будут писать в нашем чате какие-то ответы. Что, ну, а смысл в чем? Я не понял. Если Родион не бот, то почему Петр или Павел будет бот? Может быть и я голограмма? Ну, вроде все живое и трансляция даже прямая. Так. Двигаемся дальше. У меня еще к вам вопрос такой. Вас лично, опять же, я только лично спрашиваю ваше мнение, вас лично, вас лично алкоголь веселит? Вот как, как он на вас влияет? Это тоже такая идея, очень распространенная, что алкоголь повышает настроение. Да? Но, кстати, смотрите, с одной стороны говорят, что он там успокаивает, а с другой стороны говорят, ну как же, он веселит, это такой прям эликсир для человека вот плохое настроение он как развеселиться, как будет хохотать там и все напишите вот на кого алкоголь влияет таким образом что он вот такой без него знаете там на празднике сидит скучает такой грюмый. тут раз принял алкоголь а и пошла душа в рай там и песенку споет там и спляшет что-нибудь и шутками сыпет и никому не стесняется хочет такой душа компании именно из алкоголя до алкоголя значит он не был душой компании принял алкоголь развеселился, то есть повысилось настроение. У кого так, пожалуйста, напишите плюсик в чат, я тут просматриваю. Вот. Поэтому мне интересно, да, ваше мнение, на кого как влияет. На кого как влияет. Так, вроде говорит, кто-то тут Ольга пишет, повышает, да, вроде повышает веселье. Вот мне интересно. Так, угу. был участником онлайн-вебинаров кто-то. Ну ладно, кто-то был, я тоже иногда участвую в онлайн-вебинарах, просто мне тоже интересно посмотреть, что как кто делает, это любопытно. Нет, вебинары на самом деле, они могут проводиться в онлайне, а могут проводиться и в записи, и ничего здесь странного нет. Но это, это мероприятие в онлайне, поэтому если у вас тут вопросы, будете их задавать, как бы, и в течение трех дней я буду на них отвечать, но скорее всего это будет третий день, самый такой важный, главный, где мы, вот сейчас мы рассматриваем водную информацию, а потом уже будем самое-самое такое так сказать ну что вас беспокоит так вроде вроде кого-то 50 на 50 раскрепощает кого-то не веселить какая компания ага. раскрепощает снимает ограничения, кого-то нет видите вот интересно опять же со снотворным допустим я вот говорю про слабительно со снотворным обычно не так, да? то есть если вещество объективно человеку помогает уснуть усыпляет то почти всех оно будет усыплять то да? Ну, максимум там может влиять доза с алкоголем не так совершенно противоположные эффекты что делали эти ученые опять же вот такие интересные американские ученые что они даже исследовали веселье но вот это вот исследование веселья лично для них по моему это было не невеселым а таким рутинным уже телом они писали там свои диссертации научные статьи но мне было интересно как можно у человека измерить веселье очень просто Люди, которых, вот опять же, делили на четыре группы, в какой-то группе давали алкоголь. Половине из них, да, половине не давали алкоголь, но часть верила, что алкоголь есть, а его на самом деле не было. Или, и наоборот, часть людей верила, что алкоголя нет, а он был, то есть они его получили. Вот эти четыре группы рассматривались на предмет того, а что больше влияет на человека, наличие алкоголя или ожидание, что в нем есть алкоголь, то есть вера в то, что у него в крови алкоголь. Вот. Как с весельем обстоят дела? Так, еще смотрю. Раньше веселил, сейчас слезы по-разному, в, в отличие от обстановки, черты характера, раскрепощает. Вот на самом деле я знаю много историй, когда люди такие скучноватые и сами в это верят, а потом попадая в компанию, и вот когда появляется алкоголь, они начинают вот раскрываться, так скажем, веселиться и прочее. И большинство людей, которых я спрашивал, как вы считаете алкоголь, он вот как влияет, он может развеселить. Говорят, да. Ну и самое такое распространенное, я думаю, у вас тоже, вы слышали, да, ну как бы не зря же алкоголь именно на праздник. Почему? А потому что веселье, да, веселье. То есть люди считают, что веселит, и поэтому вот здесь кто-то пишет, что веселит, но по-разному. Как исследовали ученые этот вопрос? Очень просто. Они вот у этих людей исследуемых, они им давали одинаковые шутки, одинаковые шутки, но они фиксировали на звукозапись смех. Интенсивность и длительность. А потом просто изучали, сравнивали. И оказалось, что длительность и интенсивность смеха, знаете, от чего зависит? Не от того, есть алкоголь или нет, а от того, верит человек, действует ему алкоголь или не верит. То есть у людей, которые думали, что у него алкоголя нет, даже если он был на самом деле в крови, у них смех одной, так сказать, величины, да, и интенсивности. А те люди, у которых которые верили, что им дали алкоголь, неважно, был он на самом деле у них или не был, но те, которые верили, что он есть, они смеялись обязательно намного дольше тех, кто не получил это, ну, не верил в это, понимаете? То есть у них был длиннее смех, ярче, громче и так далее. То есть они слушали эту шутку и хохотали, хохотали, хохотали. Почему? Потому что они верили, верили что у них алкогольное опьянение. Хотя на самом деле его могло не быть вот в чем, так сказать, подвох интересный. Дальше. Есть еще один такой момент, но это, не знаю, это больше не на психологию, наверное, а на уровень а, убеждений. То есть очень многие люди э, считают, что алкоголь вырабатывается. Есть внешний, там, внутренний алкоголь, по-разному говорят. Мне интересно ваше мнение тоже узнать. Как вы считаете, вырабатывается ли в человеческом организме алкоголь? То есть если у нас такое вот необходимое нам вещество, вырабатывается ли оно в организме? Прошу, пожалуйста, ответы. Кто считает, что да, напишите да. Кто считает нет, напишите честно нет. Так, слышу, так, еще ничего не, не читаю пока что. Вот, у кого-то в компании повышает настроение. Ну, вот видите. Так, а я сейчас жду от вас, жду от вас э, информацию. Вырабатывается ли организмом алкоголь? Как вы к этому относитесь? Ну, то есть... Верите в это, знаете это или нет? Так, а вот э, у кого-то зависает, да, вот спасибо Елене, что она подсказывает, что просто может быть перегружен интернет у вас разными вкладками, надо все позакрывать, а может быть еще такое, знаете, кто-то подсоединился к Wi-Fi, еще кто-то еще в семье, и все качают что-то, и тогда интернет висит. Поэтому, так, кто-то говорит, да, кто-то говорит, при определенной болезни кишечника, кто-то говорит, нет, какие все, тут... Так, вот Петр задает вопрос, мне это интересно, не пойму, если статуи, не чувствуют ли что ли они пьяны или нет? Важный вопрос. На самом деле, смотрите, как там получается, получается, что человек, когда верит, что в нем есть алкоголь, как он в этом верит? Вот представьте, бармен достает бутылку, на ней написано водка, достает вторую бутылку, на ней написано тоник, то есть какой-то там швеб. Да? Он берет при этом человеке, наливает ему стакан. Но малые концентрации они не ощущаются. Человек их не чувствует малой концентрации алкоголя. Он уверен, что в нем есть алкоголь в этом стакане. А на самом деле в этой водке была просто не водка, а безалкогольная смесь. Там был, допустим, дегазированный тоник. То есть точно такой вкус этого тоника из другой бутылки. Он смешал, он в образе бармена. Он в определенную посуду это льет. Человек верит, что это так. Он его пьет и не понимает, есть там алкоголь или нет. Дальше он будет спиртометр, спиртометр искажен, то есть он уже заранее выдает, что да, есть алкоголь. И вот вы говорите, а чувствует он опьянение или нет? А в чем оно проявляется? Знаете, в чем? А вот в этом и проявляется. Он, ему начинает быть веселее, либо он начинает быть возбужденнее. Да, в зависимости от ситуации, либо он начинает думать, что ему полегчало, то есть он начинает чувствовать характер именно опьянения, то есть, проще говоря, эффекты от алкоголя. То есть те эффекты, которые у него обычно появляются при поглощении алкоголя, они у него начинают появляться в тот момент, когда алкоголя в крови нет. Но есть стопроцентная уверенность, что он попал. То есть эффект ожидания, внушения, он очень сильно, так сказать, вот присутствует у людей, но люди не знают этого. Они рассматривают так, ну раз вещество попало в организм, а потом у меня изменилось настроение, значит, это химические свойства вещества. А на самом деле не все так просто. Очень много у нас от психологии. Ну смотрите, вот вы видите новогоднюю елку, особенно в детстве, вспомните все, да? Люди видят новогоднюю елку, дети, и у них повышается настроение. Да, у них там гормоны другие начинают выделяться, на самом деле. Да, и, но вряд ли кто-то из вас скажет, что это из-за того, что свойства хвои, вот такое особое, вот этот запах, а у кого-то это запах мандаринов, может быть, да, который на новогоднем столе создает новогоднее настроение. Дети особенно этому подвержены, они более впечатлительные. Но никто из нас не скажет, что это вот именно те эфирные масла, содержащиеся в хвое или там в цитрусе, в цедре этой, они вот попадая в кровь, влияют на выделение каких-то гормонов и подавление других гормонов. Нет, никто так не скажет, потому что это абсурд. Мы понимаем, что если просто нам ввести экстракт хвои в кровь, ни у кого новогоднего настроение не создастся. Но тут понятно, мы понимаем, что елка новогодняя – это не ботанический объект для нас, это символ Нового года. Мандарин – это не плод для нас, какого-то дерева цитрусового, это символ чего-то. А вот с алкоголем… И не только, кстати, с ним, там многие другие вещества, но я, может быть, успею об этом тоже сказать. Так вот, с вот этим веществом, с алкоголем, многие думают, что это не его значение как символа, а его значение именно как фармакологическое такое значение, понимаете, как химического вещества. И вот эти вот вещи, которые я сейчас перечисляю, да, я бегло перечисляю, не успеваю остановиться на каждом, вот этом вот вопросе настолько детально, чтобы привести кучу там аргументов каких-то, но я думаю, этого уже достаточно. И Сейчас у вас будут у самих всплывать в памяти какие-то э, примеры того, что алкоголь на вас должен был повлиять, но не повлиял. Или наоборот, вы думали, что вроде как не должно быть никакого опьянения, потому что вещества нету, или там дозировка малая, а опьянение вдруг возникло. Вот в чем здесь подвох. И вот это мы и должны выяснить на первом нашем дня марафона, я хочу, чтобы мы отделили реальные свойства алкоголя от тех, которые мы им, ему приписываем. Если мы это сделаем сегодня, если у нас удастся вот на первом дне это успеть, а мы вроде укладываемся во время, значит, мы можем на завтрашнем марафоне разобрать следующие очень важные вещи, потому что у нас есть задача а, решить свои проблемы с алкоголем, а, изучить его досконально, получить вот такую полную картину, сложить все пазлы чтобы помочь себе или помочь своим близким. Но если мы этого не сделаем, не изучим его реальные свойства, я вас уверяю, этого просто у нас не получится, не получится решить свои проблемы. Так, я там смотрю, тут э, никотин еще у кого-то вырабатывается. Никотин на самом деле не вырабатывается, но об этом есть отдельная история. Никотиновая кислота, и то она не вырабатывается никак. Она нам наоборот требуется. Никотиновая кислота – это... Э, это витамин просто-напросто да но он к никотину не имеет отношения никакого ну или как я не знаю серая и серная кислота да, совершенно разные вещества звучат похоже также если никотин. никотин не выделяется но мне у меня был вопрос про спирт что-то сомневается кто-то у нас что веселье можно измерить но я рассказал как его измеряют на самом деле все можно измерить так никотин ацетин. так вы, вы ту -ту -ту. так найти занятия кто-то писал там выделяется кто-то не выделяется алкоголь. Сейчас расскажу, как это есть на самом деле. Я встречаю очень многих людей на курсах, когда веду освобождение от зависимости, особенно особенно первые занятия, когда еще многие вещи неизвестны, которые мы там раскрываем. Люди говорят так, ну... Или просто после лекций каких-то, знаете, вы знаете, алкоголь такое вот вещество природное, родное, оно выделяется, но раз оно выделяется, но ну как же мы можем без него жить, оно же наше родимое. Вот. Получается, что вроде такая логика, да, но раз выделяется в организме, организм нужно его вот как бы значит организм не может на него реагировать плохо а как здесь на самом деле дела обстоят я не зря написал внутренний или внешний алкоголь на самом деле во первых во первых алкоголь он у нас не выделяется не вырабатывается он у нас получается вот эти вещи надо обязательно разделить разделите для себя и вам будет очень легко понимать вот этот вот момент смотрите есть вещи которые у нас в организме вырабатываются Это, допустим допустим то гормоны которые нам нужны какие-то там ферменты, тут тоже желудочный сок, да, есть конкретно железы, есть конкретно места, области организма, где выделяются эти вещества. Эти вещества есть конкретно цель, для чего они выделяются. То есть есть их назначение. Но в то же время, ну, допустим, слюна, да, вот я сейчас говорю: говорю быстро, чтобы спеть как можно больше, а слюна выделяется. Зачем? Смочить ротовую полость. Дальше я сяду покушать, я разжую, слюна выделится. Для чего? Чтобы смочить, смочить этот пищевой комок и проглотить. Дальше для чего? Если мне нужно будет, я не знаю, кто то плюнуть вдруг, да, у меня тоже для этого выделится слюна, и я плюну. У слюны есть железы. То есть у нас есть железы, в которых вырабатывается слюна. Есть назначение, есть четкое место, где это выделяется. Они у нас вырабатываются. То же самое там слезы и куча-куча всяких там важных веществ в организме. А есть вещества, которые у нас в организме получаются. Так происходят какие-то там реакции, и вдруг получаются. Например, у нас получается в организме моча. Да? Это все понимают. И вопрос, она нам нужна или не нужна? Ну, само собой, она нам не нужна, иначе бы она у нас не выводилась. Она выводится за пределы организма, потому что она нам совершенно там нет у нее, в ней необходимости. Вот. И не только моча, да, много всяких вредных веществ у нас получаются в организме, и у них нету назначения, они просто выводятся. Что такое спирт, вот как он получается у нас в организме, не вырабатывается именно получается, в кишечнике. То есть, по сути, это даже не внутренний наш алкоголь, а внешний, потому что кишечник по отношению к организму – это внешняя среда, ну, там, как бы, не знаю, образное мышление, да, вот, Раньше вот был вот такой вот сгусток клеток, когда человек еще был зародышем, да? а потом раз, получилось спячивание, и образовался кишечник. Но это все равно внешняя среда для нашего организма. И там во внешней среде живут разные микроорганизмы, например, там дрожжи. И когда человек ест растительную пищу, а мы без нее не можем, конечно, мы едим растительную пищу, вот эти вот дрожжи сбраживают там это все, и у них выделяется атиловый спирт как продукт их жизнедеятельности, то есть он получается в кишечнике. И выводится в известном направлении, в известное место убирается этот алкоголь. То есть это просто лишнее вещество, которое, да, ну, можно сказать, я не знаю, там, у нас ацетон тоже в организме, у нас образуется эндогенный именно настоящий ацетон. Но это же не значит, что это вещество нам необходимо, и мы ставим его на юбилей, на праздник и на какие-то другие торжества, чтобы успокоиться, развеселиться. Ну, было бы абсурдно, да, даже бредко. Какой, да, какой ацетон, вот понимаете, но это свойство алкоголя я говорил со многими людьми, причем даже с специалистами, ну не прям в этой области, но которые там имеют биологическое образование, они уверены, что вот у них алкоголь на стол попадает, да, и они говорят, ну родное вещество вырабатывается в организме, а на самом деле это не так, вот интересно, что здесь у нас такая публика, э -э так так, так, так. публика это у нас прошаренная такая, разбирается в этих вещах. Это очень хорошо. Так, дальше. Есть еще у меня один вопрос. Еще одно, так скажем, заблуждение, которое, которое... О, Станислав написал, читал Альнакара, спокойно полтора месяца не пил. А полтора почему-то? А потом что? После полутора месяца что случилось? Спокойствие ушло или что? Потому что я часто встречаю такое... Да, вот алленкар хорошая книга я считаю на самом деле очень хорошим материалом но почему-то многие говорят я читал уже много раз мне так понравилось но вот проблему свою не решил на третьем занятии я буду объяснять почему проблема эта не решилась после прочтения книги и не только есть дар есть еще хорошие работы я вам их порекомендую но скажу в чем их минус и как этот минус можно устранить и получить так дальше алкоголь согревает как вы считаете вот Вернее, не как вы считаете. Мне не ваше мнение это тут больше важно, а мне важно, как реально он на вас действует. Согревает ли вас алкоголь? Или даже такой вопрос задам. Вы используете алкоголь для согрева. То есть вы применяете это вещество для того, чтобы вам стало теплее. Ответьте, пожалуйста, мне в чат, я посмотрю, как кто реагирует на это вещество. Так, Кто-то говорит, не согревает, а кто-то говорит, тоже не согревает. А я знаю многих людей, которых он прям говорят, ну вот замерз, ну-ка давай там, если замерз, надо рюмку, сейчас сразу будет легче, потеплее тебе. Вот как у вас там? Кого-то согревает? На самом деле, да, разные есть мнения, мне интересно не столько мнений, сколько ваша практика. То есть, кто использует алкоголь как средство для того, чтобы э, с мороза, так скажем, или на морозе не замерзнуть. Вот. Притупляет чувство холода, там разные есть мнения получается у людей. Пока вы будете писать как в вашей жизни это происходит, я хочу вам э, рассказать очень кро коротко вообще. Этот механизм, это тоже свойство, которое вы считаю, должны знать. Как происходит, когда алкоголь попадает э, в кровь, часть сосудов расширяется и организм вот эту часть расширившихся сосудов, так сказать, фиксирует, да? то есть головной мозг понимает, что да, там идет расширение, и он дает такую нелепую команду сброс тепла. Сброс тепла, и получается, что человек, который замерзает, значит, зачем он грелся алкоголем, да, замерзает, ему нужно тепло сэкономить. У него в организме происходит вот этот аварийный резкий сброс тепла. И через поры кожи тепло начинает выходить из организма. Человек на поверхности своими рецепторами температурами чувствует, что ему тепло, а на самом деле он теряет то драгоценное тепло, которого не хватает сейчас организму, раз он замерз, да, и пытается согреться. Он теряет его, и внутренние органы переохлаждаются. То есть в организме, наоборот, у него дефицит этого тепла, а оно у нас теряется. Но субъективно человек чувствует и верит. Я огромное количество людей знаю, я думаю, вы тоже знаете людей, которые используют алкоголь вот так, как средство для согревания. На самом деле, видите, абсурд, заблуждение нет. Наоборот, то есть не то, что он там не влияет никак, не то, чтобы это как бы плацебо, как в предыдущих случаях, которые я называл а он даже наоборот действует, он переохлаждает. Именно поэтому есть масса даже смертельных случаев, когда люди умерли, и им не помог алкоголь согреться, а наоборот, или обморожение, и там всякие печальные случаи, вплоть до, там ампутации и так далее, вплоть до смерти. Вот. Вроде по логике должно получаться так, что если человек замерз насмерть или пострадал сильно от обморожения, то, скорее всего, большинство из этих людей не приняли алкоголь. А те, кто принял, то, скорее всего, там вот, ну, таких будет меньшинство. Но получается, на практике, по факту, совсем другая картина. Подавляющее большинство тех, кто замерз, умер или пострадал от обморожения и переохлаждений, это люди, в крови которых был алкоголь. А люди думают, что согревают. Вот, после мороза, да. Ага. Ну, вот так и думают. Вот. Так, да, вырабатывается. Вот еще тут Петр пишет. В малых количествах при регулярном потреблении перестает вырабатываться появляется потребность нет это неправда нету потребности у человека в алкоголе нет поэтому вот тут воды не воды вы говорите там без воды но э, у человека нет надобности в алкоголе в принципе вот пытаюсь донести но иногда настолько это э, знаете вот эта информация настолько новая я почему уверен в этом потому что люди слышат меня Слышат доказательства, доводы, но не верят, не могут принять. То есть как алкоголь не нужен нашему организму, даже если там кто-то регулярно его в себя вливает, не нужен, не вырабатывается, не... у него нет назначения. То есть если в вашем организме вдруг у каждого из вас перестанет полностью получаться алкоголь в кишечнике, вы этого не почувствуете, вы никак не э, почувствуете никаких проблем, ущерба для себя никаким образом понимаете то есть та, вот эта сказка о том что человек зависимый от алкоголя ему приходится вливать свой алкоголь туда вот ну, посторонний через стакан через там, э, ротовую полость чтобы вот он попал в кровь потому что собственного уже не вырабатывается это сказки то есть если у человека не будет вырабатываться получаться в кишечнике алкоголь мы этого не заметим у него нет функций он не выполняет никакую функцию в организме, понимаете? Но вот это настолько укоренилось, что люди с пеной у рта будут доказывать, что нет, алкоголь нам так нужен. А я говорю, нет, не нужен. Вообще не нужен в организме, ну, то есть как какое-то эндогенное вещество. И даже не согревает. Вопрос тоже касаемо свойств. Вот это интересно. Мне нужны ваши мнения. Какой спирт вреднее, медицинский или технический? Напишите. Кто за медицинский, напишите медицинский. Вреднее, не болезнее, а вреднее. Кто говорит, что технический, напишите технический. Какой самый опасный вредный? Напишите, пожалуйста, в чат. Вот, мне очень важно знать ваше мнение. Так, у нас час уже прошел. Как раз у меня последний буквально слайды. И какой-то я итог сейчас подведу. Будет понятно уже, к чему мы пришли, что мы изучили. Что, какие выводы из этого можно сделать. Вот, технический или медицинский спирт, на самом деле я постоянно встречаю публикации в интернете, в новостях, о том, что вот упоминается, есть там медицинский спирт, его используют там, сейчас стали использовать для подделки алкогольных изделий, что сейчас уже не пищевой спирт, а медицинский используют, и канистрами льют. Но еще страшнее, что есть технический спирт, вот, и которые тоже там льют. Так вот, пошли ответы, ответы. Технически, оба, технически, все вредные. Нет, не ну, как бы вредные это непонятно. Все понимают, что алкоголь вреден, это не секрет. Вы мне ответьте, какой вреднее, какой вреднее будет, технический или медицинский. Они оба вредные, я согласен. Потому что ну, вещество все-таки Я не знаю ни одного человека на самом деле, который не знает о вреде алкоголя. Даже в детском саду об этом знают. И уж тем более об этом знают все, кто здесь присутствует, тем более об этом знают все зависимые от алкоголя люди, те, которые считают, что у них проблема с алкоголем, и ее надо решать, они все знают, что алкоголь вредный. Но мне нужно понять, медицинский или технически вреднее. Вот такая загадка для вас важна. Технически, технически. У них одна формула. Согласен, c 2 h 5УH тоже все в школьном учебнике химии, я думаю, помнят. Так, любой спирт, яд, одинаковая формула, технический, технический, но большинство все-таки метиловый метиловый совсем другое вещество. Понятно, что оно более токсично, чем алкоголь, чем этиловый спирт. Но речь именно об, именно об алкоголе. Он есть спирт, этиловый технический, есть медицинский. На самом деле, ну, близки к ответу, к правильному ответу, те, кто говорят: Оба, что он одинаковый, но медицинский спирт. Он 96%, если я не ошибаюсь, а технически 92%. Поэтому вреднее будет медицинский. Вреднее будет медицинский, потому что он более концентрированный. Хотя там эти проценты, это там буквально условности какие-то, и даже медицинский может быть и 94%, но вообще технически 92%. Почему я задал этот вопрос, и почему это так важно? Потому что большинство людей считают, что есть какой-то вредный технический спирт, а есть невредный медицинский спирт, который... Вот а само звучание, правда же, медицинский говорит о чем лечит, в медицине используют доктора, значит вещество хорошее, значит не такое вредно. А технический, о, но это ассоциация сразу с какими-то там растворителями, может быть там маслами, еще что-то такое. Вот, конечно, какой-то, естественно, все проблемы технического спирта. На самом деле вещество одно и то же и там и там. Есть такой технический спирт, может, вы знаете, денатурат, да, денатурат он фиолетовым подкрашен. Так вот, такие спирты, но это тоже тело спирт в них, он не то что даже менее очищен, в него добавляют примеси, добавляют, чтобы люди не могли его прокладывать из-за еще более отвратительного запаха, чем сам запах спирта. Понимаете? То есть, вот так вот. Люди думают, что он менее очищен, он хуже технически. Нет, он отлично очищен, но просто в него добавляют еще посторонние примеси специально, чтобы не пользовались им в пищевых целях. Медицинский как бы, не добавляют, но медицинский более концентрированный. Я к чему? Формула одна действительно. С2H, 5 h разница буквально в каких-то процентах. Вещество одинаково абсолютно по свойствам и Будет странно делить вообще вот так вот медицинский, технический. Но я вам скажу еще один вот такой вот интересный у меня вопросик созрел. А какой вреднее, питьевой или медицинский? Питьевой или медицинский? Есть же питьевой спирт. Вот ответьте мне на это, а я подожду в чат. У меня там идет опоздание секунд не на 15, как я думал сначала, а, наверное, секунд на 20. Но я буду рассказывать свои а Вы пишите, а я буду поглядывать туда. Так, мне потому что нужно знать тоже как вот это вот все э, у вас в голове вот выглядит. То есть что вот, тут есть питьевой спирт, вы слышали об этом, Вы иногда называется пищевым, иногда виноградным. Вот. А, да. Так, сейчас я обновлю. Пока, я буду, пока вы будете писать, я вам буду рассказывать о чем. О том, что есть концентрированные имения, но это все на какие-то проценты всего нас. Но заметьте, а питьевой это как звучит, даже лучше, чем медицинский. То есть, опять мы возвращаемся к чему? Что не свойства вещества здесь влияет, а то, что человек ждет от этого вещества. Если вещество называется питьевым, оно уже по определению питьевое, то уже человек его воспринимает как что-то хорошее, как что-то то, что нужно принять внутрь. Но на самом деле здесь самый важный вопрос у меня такой. Как вы думаете, тут даже можете не отвечать, а можете ответить, там, но я буду сразу рассказывать, почему питьевой спирт продают на Крайнем Севере. Да, на самом деле питьевой спирт, вот этот вот без примесей воды. Ну, там, понятно, чуть-чуть воды подтянул себя. Буквально что такой, э, такие свойства. Но почти чистый спирт с этикеткой питьевой, почему он продается? У нас в магазинах, тут я смотрел вроде географию, никого с крайнего севера нету, и районов, приравниваемых к крайнему северу. У нас вроде нету сейчас на марафоне. Но в этих районах продают питьевой спирт в бутылках магазинах такая этикетка прямо в в интернете спирт питьевой вам выдадут этикетку вот вопрос так технически, технические пишут а это уже было какой яд вреднее правда да такой вопрос интерес какой яд вреднее так медицинские одинаковые пошли ответы почему спирт продают на крайнем севере именно вот такой а у нас нет Сразу отвечу. Такой циничный будет, вернее, циничный не ответ будет, а причина. А очень просто, экономическая выгода. Представьте себе крайний север, туда надо ввести алкоголь. Если вы повезете разбавленный алкоголь, даже крепкие, какие-то изделия типа водки, то это все равно повысит транспортные расходы. А туда везти дорого, потому что далеко и потому что север, потому что сложно с дорогами, с железными дорогами вообще. Куда-то может на собачьих упряжках придется вести, да, условно говорю. То есть это значит, что чтобы сэкономить на транспортировке, учитывая вот эту вот логистику, да, везут именно питьевой спирт, потому что он не содержит в себе воды. И все. Это просто выгодно в два с половиной раза выгоднее, чем вести водку. А дальше на этой этикетке будет написано при использовании как напиток разбавить водой. Вот это мне кажется очень циничным таким. Так, когда <coughs> скажете на что дать конкретные ссылки, я, конечно же, постараюсь вам это рассказать. Так, быстренько пробегусь еще по некоторым свойствам. Имеет ли алкоголь вкус? Скажите мне, кому нравится вкус алкоголя? Напишите, пожалуйста, в чат, кому нравится вкус алкоголя. Просто, то есть вам вопрос. Вот каждый, кто слушает, должны задать вопрос себе, а мне он нравится или нет. Смотрите, как-то вел, тоже лекция была, девушка подходит, ну это очное, очное мероприятие, тоже часто провожу в разных городах. Подходит девушка, говорит, вы знаете, вот тут вот, вот, рассказывали, ну, у нас перерыв был, или после лекции, по-моему перерыв. Вот вы тут вот, рассказывали там, про алкоголь, вот он там такой сякой, хотя о вреде обычно не говорю, я обычно о механизмах говорю, либо вот таких свойствах, которых никто не знает. Но все равно она вот зацепилась туда за какую-то фразу говорит: а вот мне нравится алкоголь. вкусненький такой. Я говорю, о, хорошо. Я говорю, а какой именно? Вот что, что за алкоголь? Вы предпочитаете, что вам нравится на вкус? Он говорит: Ну вот мне нравится Мартини. Мартини, ну классно, говорю. А, ага. а что вам именно нравится в нем? Ну, он такой вот такой сладенький, он такой вот пахнет такими травами. Я говорю, хорошо, то есть вам нравится сахар в нем? Вам нравится ароматизатор в виде трав, там вот этот вот настой трав, а сам спирт, если бы его там не было, вам бы, может, еще больше понравилось. Это к чему рассказывает? Потому что огромное количество, о, не нравится, не нравится, вкус имеет, но как бы не очень, бывают вкусные, кому-то, да, нравится, кто-то сомневается. Алла по-прежнему не отвечает, на что ссылки ей дать. Ну ладно, сейчас может ответит. Так вот, многие люди считают, что алкоголя есть приятный вкус, и именно этим они Аргументируют или даже оправдывают себя, когда говорят: Да, я вот люблю этот вкус, поэтому вот позволяю себе. Вот. На самом деле, я так скажу, вообще о вкусах, о вкусах не спорят, да, но есть один только объективный приятный вкус для человека это вкус сладкого. Во всех культурах, вне зависимости, вообще там на всех материках, вкус сладкого всем будет приятен. Он будет приятен даже младенцам, то есть тех, кого еще не коснулась воспитания и влияния культуры, все равно они будут отдавать предпочтение сладкому. Это единственный объективный, естественный вкус для человека. Все остальное воспитывается, все остальное – это уже влияние на нас, окружающей среды, информационной. То есть как принято где-то, как не принято. Так вот, алкоголь, соответственно, тоже он не может объективно быть приятен, но я больше скажу, а у него вкуса нет. Вот у самого этилового спирта нет вкуса. Что это значит? Это значит, что если возьмем какие-то изделия высококонцентрированные, то будет ощущаться лишь жжение, то есть там, где алкоголь не будет замаскирован какими-то примесями, будет ощущаться лишь жжение, то есть это значит, что алкоголь, он влияет, он раздражает слизистую оболочку, вот, поэтому жжение ощущается, а вкусовые рецепторы, как таковые, не задействуются, Но люди верят, что вкус есть. Что интересно, там кто-то написал, пиво нравится, все. А вот интересно, те люди, которым нравится пиво, а вы можете вспомнить, а как вы впервые, вот когда вы попробовали пиво еще там, в каком-то раннем раннем возрасте, понравилось ли? Я вот сколько людей опрашиваю, большая часть, подавляющее большинство, пиво или вино, то есть ладно там, понятно, что-то крепкое, так тем более там вырвет и обожжется. Но даже легкие, вот такие вот, где алкоголя немного, Пиво, вино, оно все равно не нравится на вкус с первого раза, со второго. То есть там влияет, знаете что, ну вы, наверное, сами понимаете, кто вспоминает вот свои какие-то детские эти столкновения с этими веществами. Очень важно вспоминать, вспоминайте. Получается, что влияет э, то, что хочется стать взрослым. Если вам, вы объявите публично, что вам... Э, не нравится этот вкус. Вам просто объяснять, что ну, значит ты еще недостаточно взрослый, ты не понимаешь. Вам объясняют, что если ты много раз там, натренируешься, то тогда тебе понравится. То есть, по сути, ты должен обучиться. Поэтому э, вкус алкоголя ⁇ это либо внушенное человеку, так сказать, вот такое под давлением социума. Э, он его вынуждает. Почувствовать откус алкоголя удовольствие. Ну, как я вам скажу, вот представьте, бизнесмены встретились обсуждать какую-то там сделку. И они такие крутые, все, ну как в фильмах, да, мы же очень много из фильмов черпаем. И представьте себе, там все налили себе бокал, один говорит, я люблю молоко. Вот он сразу выпадает из этой компании. И даже если он любит молоко, он скорее всего скажет, «Да нет, ребят, ну как бы, да, я с вами. То есть он может даже в этом не признаться. То есть какое давление, он будет думать, стараться или хотя бы делать вид, что ему вкус алкоголя вот нравится. Но на самом-то деле получается так, что первые свои столкновения человека вот с, веще... с изделиями крепкими, где много алкоголя, обычно люди их просто разбавляют чем-то. И получается так, что если взять вот это вот разбавление, например, соком, да, то людям всегда приятнее отдельно сок, чем сок с алкоголем. То есть это говорит о том, что вкус у алкоголя, во-первых, его нет, а во-вторых, даже если он вызывает какие-то вкусовые э, ощущения, да, ну помимо ржения, вот эти вот какие-то сопутствующие вещества, когда там, ну, поражение же идет, то человеку объективно это неприятно. Пиво и вино человеку изначально неприятно, хотя это не чистый спирт, который будет сжигать там всю эту ротовую полость. Это вещества, которые уже с какими-то ароматизаторами, да, тоже взять пиво, там, пустите, можно назвать естественными ароматизаторами, но они ассоциируются у нас с запахом, ароматом хлеба, хлеб очень важен, да? вино с какими-то фруктами, то есть вот эти вот побочные ароматизаторы, они влияют. Так, да. понравилось, до сих пор пиво нравится, ну, что ж, да, я считаю, так, было горькое пиво в первый раз, так, я хочу бросить пить. Ну, вот я говорю, здесь вопрос вот в чем. Можно, знаете, там капельницы ставить, гипнозом увлекаться и так далее, но зависимость, она не в крови. Зависимость, она в голове, в наших убеждениях, сколько угодно можно промывать кровь. Вот, пока человек не поменяет убеждения, он не сможет свою зависимость никуда, вот никак с ней не справиться. Поэтому мы вот вроде об отвлеченных вещах, вот я все болтаю, болтаю, да, но это я вам передаю информацию, которую вы должны знать. Должны знать, должны на ней сосредоточиться, внимательно меня выслушать. Вот прям, э, прям серьезно. Если что-то где-то, может даже пересмотреть заново, потому что какое-то время этот вебинар будет доступен вам. Если что-то не уловили с первого раза. Вот. И только если вы воспримете эту информацию, тогда будут изменения. Если вы пропустите мимо ушей и будете сидеть, ждать, пока я вам скажу какое-то волшебное заклинание, ну, конечно, этого не получится. Это идет обучение у нас. Да, то есть я передаю ту, ту, ту информацию, те знания, которые у меня есть. Так, дальше, дальше. Ну, про вкус алкоголя, на самом деле, я мог бы рассказывать очень много. Знаете, почему? Потому что есть огромное количество вот тех же слепых тестов когда людей, которые говорят, а да мы ценители алкоголя просто. Это даже на пиве работает. Вот на самом таком, вроде говорят, безобидном, Да, и вот тут вот есть ценители, которые любят. Вы знаете, большинство людей не могут отличить безалкогольное пиво от алкогольного, как только они перестают видеть этикетку. То есть, если это опыт, когда людям наливают пиво без алкоголя, и пиво, где почти 6, то есть не самое легкое, 6 градусов алкоголя, люди в большинстве случаев ошибаются. Хотя до этого они говорят, да мы такие, да мы такие ценители. С вином то же самое. Даже специалисты в большинстве, в большинстве хотя они готовятся там, к этим своим вкусом, вот они прям прокачивают свои навыки, определения вкусов и ароматов, они в большинстве случаев ошибаются. И чаще всего, когда начинаются вот такие тесты, когда без этикеток или бутылки сознательно путают, то есть дорогую бутылку наливают дешевая, дешевая, дорогую, то есть человек вообще не понимает, что именно это там влияет уже больше, когда бутылки меняются местами. Внушение да, сила бренда, и получаются такие ситуации, что самые дорогие. И те марки изделий алкогольных, которые вот считаются самыми крутыми, самыми качественными, самыми вкусными, да, то есть это аргумент для человека. Вот эти вот, они проигрывают проигрывают самым-самым дешевым тем, который человек бы сказал, да я вообще такое не куплю даже. Чтобы закрыть вот эту тему, имеет ли алкоголь вкус, насколько он распознается людьми, я вам скажу. Был у меня знакомый бармен, это было, правда, лет уже, наверное, 20, но это факт. Он работал в одном из городов Ростовской области, не буду даже называть этот город, небольшой городок. И вот в кафе он работал и всегда стандартно наливал пиво все одно и водку всю одну. Хоть дорогую заказывать, хоть дешевую. Всегда. И люди никогда не могли отличить, что-то ему там сказать, да вот ты мне не то подлил. Не было таких вещей. Это о чем говорит? О том, что все эти вещи... Когда люди аргументируют, да я ценитель, я там люблю этот вкус. Это все, к сожалению, опять же, из головы. Это не от алкоголя, не от вещества, не от содержимого бутылки, а от содержимого ваших убеждений в голове. Может быть, просто понтануться хотите. Вот. Так, ну, так, так, так. Отвечу пиво по чувству в мозгу. Ну вот вы отличите, а большинство людей не отличает. Либо вы уникальны, либо вы не проверяли себя на вот таком вот... Опьянение в мозгу, понимаете? Даже бывает такое, это мне рассказывают, вот реально каком-то. Вот, вот буквально недавно было мероприятие, что человек, а нет, это заполняли дневники на курсах освобождения от зависимости, и расписывал мне ситуацию, что даже безалкогольное пиво на него влияло как опьяняющее. Почему? А потому что вот, вот волну он такую поймал. Понимаете? То есть здесь очень много от внушения. Так, вот, Анна нам раскрывает секреты барменов, когда работала в Кизляре, дешевкой разбавляла все. Или там ну что-то, да? Хорошо. Так, дальше. Химия кайфа. Вот этот раздел я вам рассказать не успею. Сегодня я вам расскажу его на следующем марафоне. На следующем дне марафона, либо завтра, либо послезавтра, посмотрю там, значит, чуть-чуть надо поменять мне презентацию, потому что, ну, очень много хочется рассказать, это как трансляция прямая, максимально увеличивают темп речи, все равно, э, очень много свойств алкоголя, которые, ну, для людей кажутся вот ясными, как божий день, а получается, что ну, не так это, неправда, это не работает, как только человек начинает, э, как сказать, верить во что-то, то есть... В вере в убеждениях в ожиданиях очень много намного больше чем в химии вот а химия кайфа но расскажу вам потом что дальше дальше я вам скажу вот что есть домашнее задание для вас ну как бы выполнять его или не выполнять дело ваше с одной стороны я хочу чтобы вы его выполнили и даже мотивирую на это потому что будет бонус Подробнейшее расскажу об этом бонусе послезавтра сейчас скажу лишь то что вот этот бонус он будет вам помогать в принципе в избавлении от зависимости да но даже те люди, которые считают себя независимыми от алкоголя, я считаю, что вот этот вот документ, который я вам дам, содержащий информацию полезную, он такой рабочий инструмент, он даже вам будет помогать как-то себя улучшать. Как-то, знаете, рассказываю и очень много непонятного, что за бонус такой, ну, сейчас потом расскажу, сейчас не смогу, время потрачу, но бонус будет. Зачем этот бонус? Я хочу, чтобы вы выполнили это домашнее задание. Почему? Потому что, ну, вот тут все зачитано, да, нужно привести примеры, вам придет потом после этого марафона, я вам пришлю уже в личку, там, я не знаю, кто в ВКонтакте, кто-то в Телеграме, в зависимости от того, через какую соцсеть или мессенджер вы подключались к этому марафону, вот вам придет мое задание, я вам пришлю, расскажу еще раз, продублирую, сейчас подробно расскажу. Мне нужно, чтобы вы повспоминали. Сейчас вы вот столкнулись с тем, что многие свойства алкоголя для вас стали чуть-чуть по-другому высвечиваться. То, что вы думали, на самом деле ваш опыт, а оказывается, может быть, это тоже было внушение и ожидание. Так вот, мне нужно, чтобы вы теперь подтвердили это своими жизненными примерами. То есть, например, у вас было что-то, или не у вас, если вы там стесняетесь мне это писать. Напишите у моего друга. У моего друга Ивана было так. И напишите мне какой-нибудь пример, когда резко, не сейчас, это потом надо будет, после. Вам приш, пришлют, куда это все отправить, какой там комментарий. Так вот, нужно будет описать какой-то пример, резко исчезли эффекты вот этого опьянения. Ну вот представьте себе, человек э, принял вещество, которое должно его, на него определенным способом воздействовать. И вдруг он переосмыслил что-то, вдруг что-то изменилось, и раз, и эффекта нет. Сказочно как-то, так не может быть, химия так не может, Биохимия наша так не работает, а получается с алкоголем так бывает. И вот такие примеры, зачем они нужны? Ну, я вам, у меня есть вообще секретов нет во всех моих мероприятиях я все говорю, для чего я что говорю, для чего задаю домашние задание. Вот это домашнее задание, для, для того задаю, чтобы вы посмотрели на алкоголь по-новому, вы, именно вы посмотрели, не я вам показал другие стороны, а вы из своего опыта, своей практики, то, что вы, может быть, забыли уже давно, у вас всплыло. И вы вспомните, ага, вот был случай, когда я сидел за столом, да, и у меня там, как говорят, такое, что кмея как рукой сняло. То есть иногда у людей рассудительность возвращается, как только возникает необходимость, а до этого он думает, что он совершенно утратил бдительность рациональности, все, потому что он говорит, ну я пьяный, я под алкоголем, все, у него вот такое, все. А тут хоп и резко сменились условия, и у него мозг стал ясным. Вот такие примеры, если есть, они вам помогут посмотреть по-другому, а мне они зачем? А мне вот такие примеры нужны, чтобы другим людям приводить. Потому что чем больше есть вот таких наблюдений за собой, тем лучше. Но если человек не знает о свойствах алкоголя, он думает, что это магическое вещество, которое веселит, там, возбуждает и так далее. И так далее. Он обычно такие вещи встречает в жизни и не замечает, в памяти не оставляет. А вот сейчас вы будете вспоминать. То есть, если у вас есть примеры, когда исчезло от линения, вдруг, поподробнее это напишите. Либо, наоборот, должно было появиться, но почему-то не появилось там, где оно вот должно быть, понимаете. Или там, где... Допустим, дозировка такая малая, да, а вдруг опьянение есть. Бывает такое, что вообще нету ничего, как вот мне рассказывали, безалкогольное пиво. Или просто человек сидит за столом, воду пьет, но все вокруг, у них гайгу идет, там, да, алкоголь, все, и он на этой волне тоже включается и чувствует опьянение. Вот если такие примеры были, расскажите мне, пожалуйста, в домашнем задании. У нас будет три дня марафона, три дня домашних заданий и бонусы от меня если выполните. Вот. Итог сегодняшнего занятия как раз вот полтора часа прошло, четко я укладываюсь. Итог какой? Миллионы людей из-за заблуждений тратят миллиарды, миллиарды всяких там, смотря, где они живут, разных там денег своих. Для чего? Для того, чтобы принять алкоголь в таких концентрациях, которые они даже не могут почувствовать по вкусу, получить эффекты, которых по сути и вроде как бы и нет и которые что самое главное возникают даже без алкоголя вдумайтесь ну, это можно назвать мошенничеством не века даже а тысячелетия самое самое главное мошенничество в человечестве это то что люди тратят огромные деньги на пустышку которая им ничего не дает они лишь верят в это но это типичный обман поэтому я вам на Последок, перед сном расскажу сказку на ночь, да, сказка ложного ненамек, у нас будет, кстати, скоро трехдневный вебинар по воспитанию, следите за продуктами нашей школы, там у нас по ссылочкам там разные есть, трехдневный будет тренинг по воспитанию в свободе от вредных привычек, то есть детям тоже эти вещи надо рассказывать, И вот все знаете про эффект плацебо, расскажу вам вот такую вот сказку, все знают волшебник из грудного города Гудвина, да, вот. И получается, так, ссылки на эксперименты требуются с возбуждением и весельем, так, отлично, дам на третьем занятии вам прям авторов назову, вот сейчас отвлекаться не буду на это, дам прям авторов, какие, где, кто как вот исследовал. Но сейчас расскажу сказку и завершим всем известную сказку про Гудвина, вообще она для детей, но я настолько это, как сказать, сейчас вам просто расскажу, что вам понравится и для взрослых, в общем, пойдет. Вспомните, волшебник изумрудного города, кто знает эту сказку, напишите мне плюсик, чтобы я чувствовал, что еще у нас почти все в сборе, да, просто что вы меня еще слушаете, а уже вечер, может быть, кого-то сонит, я уже заговариваюсь, клонит в сон. Кто слышал, читал или смотрел мультфильм, фильм «Волшебник изумрудного города», поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, вот, а я вам расскажу, что там был э, железный дровосек, страшила и лев. И был Гудвин. Так вот, на примере любого из этих трех героев, например, Льва, вспомните, у него была проблема, он не верил, что И он пришел к Гудвину, чтобы он ему дал эликсир вот этот храбрости. Гудвин ему дал эликсир храбрости. Но проблема Льва была не в том, что он труслив, он был самым храбрым в этой команде. Он там и от тигра их защищал, и вообще он был, он не был трусом. У него храбрость была. Так вот, э -э, Гудвин что сделал? А Гудвин сделал хороший психоаналитик, он ему дал пустышку, ну, пообщался с ним, он дал ему эликсир храбрости, а на самом, деле, на самом деле дал ему просто воду, он ничего ему не дал, просто какую-то жидкость. Лев полакал ее и почувствовал себя храбрым. Смотрите, что получилось. Если бы Гудвин ему эту жидкость дал просто так, подсунул в стакане воды, сказал, на, попью-то жажду, лев бы не стал храбрее на него повлияло именно то, что ему человек, авторитетный для него, волшебник, ну, города, сказал, это эликсир храбрости. И тогда Лев стал храбрым. Это пример того, как даже детям можно объяснить эффект плацебо, который работает и на алкоголе. Вот. Но я вернусь вот к тому слайду нашему, который про миллиарды долларов и рублей. Люди за этот за эту пустышку, за этот эликсир тратят на него огромные деньги, а на самом деле у них есть и веселье, и способность там возбуждаться и успокаиваться и согреваться там, одеться можно и так далее, и так далее. То есть все это у людей есть, а они тратят деньги. Вот это я хочу сказать, ну так сказать вывод нашего занятия, что большинство свойств алкоголя, они просто у нас в голове надуманные на самом деле их нет. На этой ноте на этой ноте э, прощаюсь с вами. Жду вас завтра в 19.00. Лучше, конечно, в прямой трансляции смотреть. Мне кажется, так интереснее, и мне нравится, когда я могу общаться и читать ваши комментарии. Так, поэтому многие знают эту сказку это хорошо. Значит, отклик какой-то есть. И вы понимаете, о чем я. Все, до новых встреч. Всем со всеми прощаюсь. И закрываю наш сегодняшний первый день марафона, жду вас завтра. Завтра будет следующая тема, почему же люди все-таки это делают.